Привет ребята, добро пожаловать на канал, это быстрый апдейт по ситуации. Сегодня в видео я вам расскажу, как быстро и технично избавился от своих 12 тысяч долларов USDT. Как вы помните, я набирал позицию на бирже Bybit по USDT, по стейблкоину, покупал его по 08, 07, 06, по 04 и суммарно на бирже Bybit я купил на 10,5 тысяч долларов примерно 20 тысяч долларов USDT. Но опять же, сейчас это не 20 тысяч долларов, а осталось примерно 1700 долларов. Также я набирался еще примерно на других биржах на полторы тысячи долларов по 0.2. В моменте это, конечно, было и 200%, но я все-таки ждал полного восстановления стейблкоина, полного восстановления этой самой экосистемы, но этого не произошло. Запустилась вот эта вот петля смерти, когда луна начала печататься бесконечно, когда вроде как ее продавали по рынку, но все равно стейблкоину это совершенно не помогло, и он упал на 91%. Поэтому многие ребята, кто хранил свои деньги в US, Должны четко понимать Теперь, что не нужно хранить стейблкоины В одном месте, каким бы проект надежным Не был, не стоит точно доверять Поэтому выбирайте несколько стейблкоинов Надежных, чтобы потом Не сидеть и грубо говоря не горевать От этой всей темы, я лично решил на этом Быстро поспекулировать, планировал Заработать около 10 тысяч долларов Но сейчас вместо денег у меня остался Только опыт, который в дальнейшем Я конвертирую в какие-то полезные Плюшки, в данном случае нужна еще Большая диверсификация, не верить Конкретно в какой-то один проект Потому что в любой момент Может просто по щелчку пальца Ваши деньги могут, грубо говоря, обнулиться По монете Fitfire рассказывать особо тут и нечего На данный момент рост есть примерно на 33% Но опять же, несколько дней подряд Мы уже стоим на одном месте Не идем ни вверх, ни вниз Начинаем зажиматься вот в какой-то вот такой вот Глобальный треугольник И пока непонятно куда мы выйдем Потому что вчера закончилась вот эта вот штука Когда надо было приглашать друзей Получайте баллы, фаты Эти фаты в внутриигровую валюту килокалории, но пока тоже никакого, я не знаю, дальнейших действий никаких тут нет. То есть просто открываешь сайт, тут нет никаких кнопочек, не на что нажать, поэтому тоже непонятно. Пока нет приложений, я уже смотрел, там многие ребята тоже за это переживают. Понятно, если у нас биток сейчас начнет дальше как-то сливаться, то и батя степан, и все проекты тому подобное тоже у нас начнут сливаться. Поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Если же сейчас они выпускают приложение, биткоин, у нас начинает разворачиваться, в данном случае это конечно график не биткоина, то вполне реально то, что и здесь у нас будет тоже положительная такая динамика, то что мы уже вроде как вот и в нисходящем таком движении, сейчас у нас тут вроде как голова и плечи, вроде как должны полететь вверх, да. но опять же мы с вами знаем то, что не фигуры двигают рынком, а спрос и предложение, поэтому если у нас будет еще больше страха на рынке, вполне вероятно то, что этот проект может загнуться, начнутся разлоки и это все начнется еще больше сливаться, это такой самый негативный случай. Если у нас понятно, биток начнет отрастать, вероятнее всего батя Степан у нас тоже начнет отрастать и все проекты тому подобное тоже начнут отрастать. Поэтому по этой ситуации, я думаю, тут больше особо объяснять нечего. Если в деньгах, то это примерно 2760 долларов. Хотелось бы нахрен закрыть уже все позиции, просто забыть отдохнуть, но все-таки, когда ты каждый день находишься в рынке, это все-таки твоя работа, поэтому приходится искать какие-то такие вот варианты. С UST, к сожалению, такой вот получился печальный опыт. Опыт, но что имеем, то имеем. По э, Луне тут особо даже говорить нечего, потому что и так очень много уже новостей. Единственное, что хочу сказать, то что Доквон объявил то, что они запускают уже пересмотренные планы. 18 мая пройдет голосование для проведения хардфорка. То есть, если у нас была раньше Луна, то станет Луна классик и появится новая Луна, так скажем, возрождение. Но опять же, что будет со стейблкоином UST и с старыми монетами Луна, ничего не понятно. Да, возможно, кому-то накинут аирдропы, но опять же, многие ребята уже потеряли и вернуть вот так вот с воздуха деньги, ну понятно им никто не вернет. Новые токены Луна будут раздаваться держателям Луна UST, основным разработчикам CST Terra Classic. Количество новых токенов составит примерно 1 миллиард 25 из которых пойдет в пул сообщества 5% у нас пойдут карман разработчикам и 70% это на различные снапшоты до всего вот этого вот краха. Поэтому по Луне пока непонятно, все еще находится на дне, так же как и стейблкоин если и запустится новая сеть, то что будет. Будет со стейблкоином, очень интересный вопрос Поэтому, возможно, это одна из причин Почему я все-таки не выхожу Возможно, они там захотят как-то Восстановить стейблкоин Или что-то с ним сделать, но я не знаю Просто уже забирать 1700 долларов И на эти 1700 идти опять торговать На фьючерсах, с большой вероятностью С большими рисками это все можно потерять Поэтому уже не вижу смысла Просто выходить с этого всего Вот такие вот, ребят, новости у нас по рынку Также немного торговал на фьючах сегодня Не мой день, не идет и это все-таки позиция По UST немного давит на психологию Поэтому, когда у вас тоже такое происходит Лучше сбавить обороты Особо не лезть, потому что можно нарубать Еще больше дров Этим видеороликом я вам хотел показать ту самую правду Которая на данный момент происходит Без всяких вот этих вот пылей в глаза Которые вам привыкли бросать и Зовут на обучение, вот иди у нас круто Скоро все заработаешь, золотишься, Эти монеты 100% до додексы Нет, ребят, криптовалюта это сложная такая тема И когда даже вот казалось бы на стейблк они там заработать хочешь 40%, процентов, стейблкоин уходит в днище. Кто это мог предсказать? Я думаю, явно никто, поэтому от этого никто не застрахован. И, как я говорю, это уже опыт, который в дальнейшем можно использовать по назначению и попадать уже вот в такие вот похожие ситуации. Поэтому всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, если оно было для вас полезным. Поддержите канал. Всем удачи, всем профита, счастья, мира. Всем пока и всем добра.